Я говорю, помешал сосед. чай попить. Я говорю, да не, я еще не начала. У тебя жизнь-то Ну и самое, наверное, прикольное в Венесуэле, то, что здесь копеечный бензин. Думаю, многие про это слышали. Сейчас мы в заправке. Заправляем 95 Здесь они все время заполняют, заправляют до полного бака. Как вы видите, 31 литр. И это вот сколько стоит полибров. Чтобы получить цену в рублях, нужно вот эту цену в полибрах разделить на 10. Вот конечный результат. Сколько тут получилось... 81 копейка за 84 литра 95 бензина. Жена должна быть готова к сексу. Тогда, когда ее мужу это хочется, потому что физиология и сексология мужчин и женщин устроены по-разному. Женщина может заниматься сексом в любое время, в любых условиях, но нам не всегда хочется. Мужчине всегда хочется, но, увы, не всегда может. У женщин много чего есть. Семья, дети, масса увлечений. У мужчин секс – одно из важных мест в жизни. Это нужно четко понимать. Не разбей это, Марат, Клушко. Понеслась, понеслась, Боря. Тихо, тихо, тихо. <свист> <свист> давай. Давай, <свист> давай, давай, сейчас она пойдет, родная. <свист> Приезжай! Приезжай! Праздничная Приезжай! Приезжай! Приезжай! тоже. Нет. выходный Хочу вам продемонстрировать устройство одного из самых надежных замков который устанавливается в дверях кабины электропоезда ключ выглядит это прошлый век вот так вот выглядит этот ключ если у вас такого нету то в кабину я повторюсь, вы хуй войдете. Я снимаю нах! Ты давай бы сейчас будет. Сейчас, подожди. Собаки на крыше. Куда так? Это главная улица Московская. Да, главная улица Московская. Вот драмтеатр. А вон собаки. Представляете, люди? О, вон три собачки. Как они туда забрались? Я еще помню этот... Чуть это такое? Делает. Ты идиот идиотом, как там, что ли? Вот. Ну, друга домой видно, но он очень... Ты его знаешь, нет? Кто такой? А что ты его так тащишь-то? Ну и пусть Пусть встанет, встанет. тебя не было, видно? Давай снимаем. Все? Да. Заряжем. Приобрел новую зубочистку. Чистить, блять, буду. Опачки. Вон, даже хлопает рядышком. На, нахуй, ебать! На, нахуй! Яма глубокая, слышишь? Вот это Муся у нас в бане. Он, давай тебе хвост попали. Ой, как хорошо, да, Муся? Тебе хорошо, жарко, да? Ой. Кошка балдеет просто. Ой, как хорошо, да? Ой, а взрыв как спинка выгибает. Видео снимаем? Да. В общем, хватит. вообще, короче, ничего а, Ваня, живой? Вылазь, вылазь, вылазь с машины бери Вылазь, пихон! Вылазь, Олег! Одну секунду! Мой... Да, слушай! Не надо! Женька сказал! Не надо! Ты я... выебал я себе! Я пошутил! Кирпич! А в голову! Ать! Я раскололся. Ать, хорош. Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобьет. Забери, я а -а -а. тебе говорю. Иди, поставь его на место. Все, свет поган. Ты эту... Cada С какой целью вы меня остановились сейчас? Сейчас много опм кража автомашин, Еще раз, какую цель сказали? Mm. У меня шиповки нету. У вас еще и шиповки нету сзади. Какой шиповки? Mm. Знак знаете, да? Ше? Какой? Да, mm. знаю, знак Ш. Mm -hmm. Он ставится когда? Когда у вас есть шиповка, правильно? А у меня шипованная резина mm. на моей машине. нет шиповки. Я и спрашиваю, почему у вас нету? Вы Старшего, смотри, зовите, а. Вы сначала можете... У, у меня зимняя резина стоит. Mm. А? У вас нету, я ее спрашиваю, почему она нету у вас? Это, я не пойму, вы глупый или как? У меня стоит зимняя резина. Но она не шипованная. Ну? Зачем мне знак Ше? А почему вы так и не говорите? Ты дурак что ли или как, а? Я не пойму. В смысле, дурак? Прямом? Как ты определил это мою? Шипована у меня резина или шипован на ходу? Какой знак? Что за дебилизм-то? Я не понял. Какую собор собраться будешь собирать ты у своих